Эта композиция посвящается от московской и от питерской братвы Для нашего брата Нехат Гули С дальнего Урала Дорогой наш брат Фарту Воровского Для тебя Нихад. Песня шум звучала и слышала братва Пусть нам немало Всевышний нам судья Были молодые Мы не понимали Что года от нас Как пицы улетали Как нам не хватает взгляда родных и близких где тот уютный дом и радость моей жизни С дальнего Урала, да прямиком, брат Здесь в маракеш канара передают привет Чтоб музыка играла и заходила в цвет Фартила и канала, даже не зная бед От питерских московских братьев для них отгулей Такой Нагрев играет чисто от души Собраться за круглым столом На и свободе С уважением родной И салам огромный Дальнего Урала Дорогой наш брат Фарту воровского Для тебя не ха. Песня шум звучала И слышал. Нам судья, С дальнего Урала, дорогой наш брат Фарту Воровского для тебя неха, Песня шум звучала и слышала братва Пусть нам немало, Всевышний нам судья